Это... Это... Это. как вам объяснить. Ну, как-нибудь объясните, потому что-то я не, не, не, не в курсе такого термина. Я сама его недавно узнала, что такое слово. А, Надо то есть я что-то делала, а сам, я сама не знаю, что делать. Что не интересуется как личностью, а интересуется как телом. А вы хотели бы быть интересной как личность и собеседник? Да, конечно, Но... чтобы интересовались, потому что mm -hmm. я интересуюсь людьми, а моими интересами никто не интересуется, что я за человек, чем я живу, не интересует это никого. Mm -hmm. Они любят слушать в основном, mm -hmm. а я такой человек, что я не очень тоже-то -то разговорчивая. Mm -hmm. Ну, я не заметила.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 Значит, я должна зафиксировать э, клиента. Конкретно по каждому случаю. Пришел клиент, отдает на 50%, мы оба молодцы. Пришел клиент, стенка, на основной процентов, я его раскрутила на 20, на 10, на 20, на 15, там, на 30, на 50, я молодец. А раскрутила? А если не раскрутила, ну не раскрутила, не, не удалось. А потом мы для этого и фиксируем всех. Если mm -hmm. не раскрутила, так и пишем, ноль пришел, ноль ушел. А я красиво ушла. Где-то так у вас, да? Главное – уйти красиво. Да. То есть я, я заметила за собой, что до нек... до какого-то стакана я нормальная. Mm -hmm. А вот, например, после третьего, нет, не после третьего, смотря опять же, что я пью. Если я пью водку, mm -hmm. то после третьего или четвертого стакана меня тянет выпить еще. А вы там водку с стаканами, что ли, пьете? Сильно. И когда заканчивается, водка пьем вино. То есть еще и с понижением градуса, да? Ну, замечательно вообще просто. У вас там такой режим. Интересный. неудивительно.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 Держу, то есть у меня есть этот контроль. Даже mm -hmm. когда я могу его напиться, все равно у меня контроль есть. Ну, то есть вы и записывать контроль... сможете в этом состоянии, да? Да. Ну тогда да. не знаю, как вам Да До просящего визга, конечно, было бы, наверное, проще. Вот. Стараться заказывать, а Об... обманывать клиентов, э пить воду. Вот. Можно еще пометить, Это удалось обмануть, вот этого тоже удалось обмануть.